Первый звонок в нашей компании – это самый основной шаг. Сделав его, вся ваша сделка дальше пойдет гладко. Что мы здесь выясняем? Первое, с чем мы сталкиваемся? Вы опросили клиента, спросили, что он хочет. И 80% клиентов говорят супер неадекватные вещи. Как правило, не в рынке. Как правило, они хотят все, желательно за маленькие деньги. Иногда возникает ощущение, что я должна на море, просто на первой береговой построить сама комплекс, и продать его там по однушку, по миллион рублей, вот тогда я смогу удовлетворить пожелания большинства клиентов, которые обращаются в нашу компанию. Но это не говорит о том, что их пожелания невозможно удовлетворить. А, но нападки агентов в большей степени идут на вот это. То есть кто-то стрессует, кто-то психует, кто-то начинает ругаться, кто-то начинает очень жестко говорить, вы что с таким бюджетом решили что-то купить, это нереально. Но с другой стороны, знаете, я всегда собираю своих ребят, ну вот мы с ними проводим просто опросы, говорю, хорошо, ты когда приходишь, например, в автосалон покупать автомобиль, первое, что ты делаешь перед тем, как пойти? Гуглишь в интернете, да? Находишь самую бюджетную комплектацию той модели, которая тебя интересует. Ориентируешься на самую низкую цену, но при этом ты понимаешь, что база тебе не подходит по-любому. Но ты надеешься, что от базы тебе придется отступить, ну, может, на 100 тысяч, на 150, хотя порой там надо отступить на миллион, да? То есть базовая комплектация 1 600 000, а то, что тебе хочется, там, минимум 2 триста тысяч рублей, да? Но при этом идея такая есть. Я, по крайней мере, приду и поморочу голову этому продавцу-консультанту. Если вы возьмете как стабильное данное, с которым вы не будете пытаться спорить, а просто согласитесь с тем, что есть так, и начнете это обрабатывать, будет легче, намного легче. Потому что женщина, которая приходит покупать ноутбук, она почитала в интернете. У нее есть свои идеи, что это должен быть Mac, но на Mac денег не хватает. Я хочу, чтобы он был розовенький-беленький. А потом я еще у своего друга спросила, он сказал, видеокарта должна быть. Зачем? Ну, мало ли, вдруг играть будешь. Она да я не играю. Да вдруг будешь, ну возьми. А видеокарта сразу плюс 100 тысяч. Ну вот она и не нужна. Но он сказал, он авторитетное мнение. И вот она приходит со своим неадекватным запросом продавцу-консультанту, потому что там 200 ноутбуков, она не может выбрать. И она начинает доказывать, что каждый из параметров ей нужен по-любому. Ну и дайте мне вот прямо здесь за те деньги, за которые я хочу. Абсолютно каждый человек, когда что-то пытается купить, он ведет себя так. Поэтому мы будем с этим сталкиваться, и сегодня я покажу, как это обрабатывать.